итак всем привет с вами андрей я в этом видео расскажу что и то есть как получается скачать музыку с вконтакте затягивать не буду можете не переключать лишь одно попрошу подписываться на канал и поставить лайки естественно кому зайдет и кто реально Таким образом захочет мне помочь, э, то есть я хочу развить канал, хоть что-то снимать, хотя бы какую-то определенную тему, но нужны именно э, подписчики, то есть последователи или, или те хотя бы кто смотрит. Э, просто, просто вот, пожалуйста. <referent> В общем, продолжаем. Что делать? Э, ну, естественно, качайте любой браузер или включайте, который у вас есть. Э, просто включаем, у меня тут же Яндекс. Так, что это такое у нас? Ага, это не то. Ага, это реклама, я понял. Классно. От чего же она у меня включилась? В общем, что делаем? Ничего сложного. Пишем скачать музыку с ВК. Врубаем вот этот сайтик и вот этот. Ссылки, короче, на сайты я оставлю в описании. Просто это я показал, что я не случайно браузер закрыл. Он у меня был открыт с этими, кстати, ссылками. Я что-то перепутал чуть, чуть. В общем, что дальше? сайт получается vk save и сайт кис vk. Единственное их отличие в том, что получается на vk save здесь, то есть не обязательно регистрироваться. То есть вот тут будет нажимайте настройки и сверху где ваш никнейм должен, короче, авторизоваться или что-то такое будет здесь. Нажмите именно сюда. Дальше вот здесь такая штука появится. Тут не обязательно авторизироваться, если вы что-то боитесь, типа, мало ли у вас, типа, украду там аккаунт или что-то такое. Просто вводите ссылку на с вашего профиля, получается, ВКонтакте, и только чтобы он, по-моему, ваш профиль не был закрыт. Хотя, по-моему, не знаю, как это действует. Ну, короче, либо откройте, либо закройте, можете проверить, в общем, все равно. В ВК заходите, ссылка вот здесь вот, то есть профиль. Профиль. Вот эту ссылку здесь, которая у вас будет, вы именно в ВК профиль. Это копируете, сюда вставляете стрелочку, он у вас, он к вам сразу заходит. Именно в ваши аудиозаписи. Вот ваши аудиозаписи, пожалуйста, что хотите, качайте. То есть вообще все, они все определенно здесь будут. Дальше что, нажимаем здесь справа, будет такая ссылочка, такая скачать. То есть вообще без всего, просто нажимайте, пум и оно сразу начинает Ой. качаться, вот она у меня уже скачалась, а, все быстро, все легко и просто, а, самый лучший этот сайт по идее, то есть в плане того, что авторизоваться не надо, она просто находит ваш канал, этот получается страничку и качайте спокойно, свободно, без всяких проблем, Иди... а в КИС ВК здесь по-моему, я не помню конечно, но здесь по-моему надо именно зарегистрироваться, а может кстати и не надо. Видите, здесь просто написано, типа, загрузка аудиозаписей. Ну, здесь, по-моему, я не помню просто, как здесь перезайти. А, получается, да, вот выйти надо. То есть здесь надо авторизоваться через ВК. А, если тоже, тоже если боитесь, то, о, просто пользуйтесь вк Save. Если хотите здесь, оно у вас просто сразу будет и так же, как и там, работать. А, вообще без проблем. То есть я, видите, зарегистрировался. Вот у меня все есть. Ак аккаунт ничего не украли. Все, типа, нормально. Я не знаю. Все хорошо также здесь нажимаете скачать только здесь, да, еще показывается реклама а, вот сам, кстати, не знал, может, недавно добавили честно, не знаю а, в общем, также все, качайте, но только здесь да, что-то с рекламой вообще переборщили в общем, вот так оно все качайте, ссылку я на две странички кому как пока куда заходить, я вам скину заходите, качайте, кайфуйте и радуйтесь жизни всем на этом спасибо, всем до скорой встречи и пока-пока